Заработайте на изменениях курсов валют и металлов с Олимп Трейд Форекс. Чем дальше курс идет в сторону прогноза, тем больше ваш доход. Увеличивайте потенциальную прибыль и ограничивайте риски. Загрузите бесплатно и учитесь зарабатывать. Okay. Всем привет, что нового, блин а, сейчас забью парольчик, всем привет дорогие друзья, всем кто на связи, всем кого знаю, на несколько дней на студиечке был заморозился. Что нового, что хорошего? Я я на студии сижу делаю музыку. Дела отлично. Все, все, слава Богу. Слово. Ростов, привет, родной. Привет. Жизнь молодая. Да какая уже молодая. Какая уже молодая жизнь. <свят> жизнь старика. В Слободу убрали видео, потому что немного там решили подмонтировать. Германия, привет. Подмонтировать немного, чтобы по-другому все это все это было. Скоро появится. Челяба, привет. Привет, привет. В Питере было супер. Молдова, привет. Спасибо, Ростов, за добрые слова. Алло, да. С... Слышали новую новость, что Сергей Нарышкин предложил э, давать государственные награды э, рэперам? Это разрыв просто, ребят. Это просто разрыв. Это неожиданно, очень неожиданно. Как Интересно, как будут называться награды, которые будут давать? Будут давать э, Old School первой степени, Old School второй степени, Old School третьей степени, или будет New School, э, медаль за New School, за New Schoolную кампанию 2016 -го года за вклад в рэп вообще разумеешь. Не, надо, я, я думаю, знаете, как андеграунд первой степени, да, награда рэперам андеграунд первой степени. У вас золотой граммофон, да, представляете, вот какой ужас просто, вот так вот, такой вот кошмар. Э, этот. Надо давать не, не медали, а блинки просто, блинки такие, чтобы были, знаете, как у, у черных. Ну, это разрыв, конечно. Решение, решение, инициативу, инициатива. И, и, и, и, мне кажется, что это господин Нарышкин просто ну, пошутил. Хорошая шутка. Хороший троллинг. На самом деле, очень забавно. Награды. И будет, только чтобы было главное не артист, не артист, заслуженный или народный, а рэпер. Заслуженный рэпер России. Или народный рэпер России. Не, понятно, что Любая музыкальная культура Которая набирает определенный вес и объем В себе привлекает Особое Особое внимание Особое внимание всех Нет, я не бухаю вообще Я просто так плохо вот Вопросы бухаю Я накуриваюсь ли я Или что-то, нет, я просто так плохо выгляжу Ребят, всегда Вот всем Всем всем могу это самое сказать. Так что вот так. Так мы с Гуфом не пересекаемся просто. Конечно, позвал бы с удовольствием, просто мы не можем пересечься с ним. Потому что я еду. Даров Тарас, привет мой. То я в разъездах, то он в разъездах. Поэтому поэтому, а так, Ленечка, всегда, всегда, всегда, жду просто. Да, пользуюсь, Бурятия, привет. Как там дела с Нинтендо? Нинтендо я доделываю, скоро все будет. Что, что касаемо концерта, замечательного в поддержку хотел высказаться уже после, да, всего, что произошло. Это было очень, очень круто, вне зависимости от политических каких-то взглядов, музыкальных предпочтений, не знаю, чего угодно. Все вот собрались спасибо Мирону за такую идею и за то, что мне посчастливилось по-настоящему быть полезным да, в этой ситуации. Я считаю, что для, для того, чтобы высказываться в подобных ситуациях, принимать участие в подобных мероприятиях, не знаю, мне многие писали, тебя уволят, ты больше не будешь работать. Вот. Я, во-первых, нигде не работаю и меня нет куда, к сожалению, уволить. Вот. И для того, чтобы высказывать свое мнение, свою позицию, не, не, не нужно каких-то особых экстремальных ситуаций, да. Можно, сидя в проекте «Голос» на Первом канале, говорить то, что считаешь нужным. Ну, так просто сложилось, вот. Я за всю свою жизнь нигде себе не скривил, может быть, какие-то мои мнения были неоднозначны, но никто никогда мне не говорил, что говорить, и не заставлял меня менять свою точку зрения под воздействием. Поэтому... Поэтому вот как бы мы были там, еще раз спасибо большое и Нойзу и Оксимирону и за такое... за такое исполнение моей игры. Это было, конечно, вообще как будто это было в юности. Сколько денег запрет надо? Я вообще не бесплатно стою. Гонзалес, привет. Ганзалес привет. Пришли обязательно денег. 257 тысяч миллионов. Поэтому. Вот так вот. Не знаю, очевидно, что все, все, что бы ты ни делал, это всегда найдет какой-то отклик. У кого-то позитивный, у кого-то негативно, да? Это же настолько очевидно. Играешь там с оркестром МВД в Крокусе. Все, ты продался. Идешь на проект голос Первого канала, ты продался. Люди хотят у людей не знаю теории заговора какая-то шизофрения я не могу не переубедить к сожалению этих людей люди хотят во мне видеть то что хотят видеть мир зеркала да. вот. у них вот есть потребность во мне видеть там злодея там предателя кого года я ни, к сожалению не смогу не смогу их переубедить эти люди мне со мной не знакомы и главное что у меня вот здесь все, все в порядке да, внутри никаких Никаких подводных течений в моей деятельности нет и никогда не было. Говорил то, что считаю нужным, делал то, что считаю нужным, выступал, когда считаю нужным. Вот есть человеческая несправедливость, да, я об этом скажу, даже не сомневайтесь. Вот. Если, если меня это задевает, и об этом надо высказаться, мне не нужно принимать какие-то какие решения, какие-то обдумывать свои поступки, уволят меня, уволят, посадят там, на меня все, глав, ну, на меня что ополчаться все, ну, слушайте, комментировать что-то. Ну, как... Время все расставить на свои места, мне время, моя жизнь показала, и опыт мой в работе, что, ну, невозможно всем, всем как бы быть хорошим да? потому что меня всегда пугали те люди о которых все говорили вот настолько хорошо потому что это подозрительно моя стратегия заключается в одном просто писать песни и особо ничего ни о чем ни о чем не волноваться вот. я уверен что правда правда это единственное что победит и правда она всегда на поверхности Вот. Поэтому ну, ожидала больше в голосе, да, наверное. И э, в голосе, в голосе, возможно, я мог бы показать чего-то, чего это чего мощнее больше. Но это игра, и победит сильнейший, проиграю, значит, проиграю. О чем, о чем здесь можно говорить? О чем здесь можно говорить? Все, всем правила известны. Вот по-другому никак, никак, никак не перевернешь игру здесь. Поэтому давайте как бы докапываться до сути, разбираться и быть терпеливее да, друг к другу. Терпение и терпимость – самое главное. Да. Это человеческое, потому что рубить с плеча, делать какие-то конкретные и не конкретные необоснованные выводы, а, ну, такое, знаете, хочется, хочется до правды добираться. Вот. Для этого необходимо время, конечно. Вот. Поэтому, когда я, еще раз повторю, что-то дело, о чем-то говорю, я могу быть правым, могу быть неправым. Готов к дискуссии, готов э, использовать и исправлять то, что сделал не так. Все в моих песнях, по-другому э, я жить не умею, поэтому... Спасибо на, за поддержку моих людей и спасибо также за негатив и ругань людей посторонних, вот, которые ко мне не имеют никакого отношения, к сожалению, и слава богу. Вот. Это делает нас сильнее. Так. Я все все это самое. Это сто процентов. Мусора меня за это и ненавидят. Так. Это да, если бы еще успел, было круто. Все я всех. Почему в Красноярск не еду? Как это? В Красноярск мы весной едем на концерт. Каждый год приезжаю. Всем салам, салам. Всем салам. Тур по Германии, я думаю, что да, конечно. Якутск. Казахстан. Все весной, все весной, я надеюсь, что я уже привезу новые песни. Мы готовим очень много интересной музыки. Будет трек со скриптонитом просто убийца. Потому что там скриптонит читает купляет. Вот Трек будет просто бомбейский. Поэтому я жду с нетерпением новых, выхода своих новых треков и, конечно же, проект Nintendo в скором будущем. Благовещенск. Я вот не знаю, по-моему, весной мы будем в ваших краях, как всегда. Все, всех всех обнимаю. Всех хороших людей обнимаю. Линдонезия. Приветствую, приветствую, приветствую. Ставрополь был в Ростове весной. Ну, если получится приехать, буду просто счастлив. Все, всех обнимаю, всем. Когда, когда в Украину, когда пустят меня в Украину, тогда я приеду. Друг мой. Очень жду, пока я внесен в список. и Об этом пока, к сожалению, говорить не, не имеет смысла. Томск тоже. Скоро расписание можно будет зайти на сайт наш gazgolder.com и, и проследить за всем расписанием концертов. Ты прикинь, я забыл, что ты здесь, я думал, где ты почему ты не выходишь в эфир, братан? Да не, я в голове стою. Я в интернете могу заветить, понял? Staying fresh. I'm fine, how are you? Wonderful, bro. What you Бит, бит. Я пошел. Я буду доделать Спасибо большое за, задавил меня просто. song. Не идет еще. Заходить ничего. Я я просто стою, говорю, а я говорю, а я говорю, а я говорю, а я говорю, а я а я я просто говорю, а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 Зачем ему на уклад? Чилли вилли, чилли ванилька. За хасло филле, меня хене вини сенокеде. Педе хене вини, вини хедже мела вини, вини ле хене. Хеносон крика, делосон опида било дисано. Берандинис, венди сенл тенемис, Кто? А ну Смотри, Да, он говорит, можно головой в грушу собирать? Я стоя, я смотри, все кучу просто. Харм! Харм! Харм! Мы придумали, короче... Я, ну, со стонером просто общался. Говорю, брат, скажи, как мне, ну, двигаться дальше по музыке в школе? Ньюси. Что там? Где, короче, машина? Искусственную гранату. Звери. Ньющи. Я говорю, как, как, как ньющи? Чем мне заняться, чтобы новое, новое, чтобы было? Он говорит, теперь ты должен ходить с ножом. Он говорит, с ножом просто ходить и, короче, читать на придуманном языке. Я говорю, брат, это не пойдет. Он говорит, ну, выйди в эфир, поговори с людьми, и люди сами тебе скажут, потому что и улица тебе сказала, читать или нет. Тип... Ходит, удар, Брат, так одна я голову отрублю. Думка Маклау, они вот, если ты никогда не худеешь, то хотя бы чуть-чуть походи, По-другому ты не сумеешь. Девчонка пишет, ничего не понятно, понял, что я прочитал. Ну, Беспредел. Я просто начислил в английском. Почитай текст. Блин. Ты чё, прочитай текст, это не мой текст, это джива паса в такой семье. Да? Понял, говорит, что я беру текст у какого-нибудь неизвестного известного рэпера, он просто говорит, джива паса из Алабемы, он говорит, Алабема бой. Загугли за это дерьмо. Загугли это дерьмо, малыш. Пах Овчинников, привет. Альберт Бочонок тебе, блин, это чё за беспредел так протягивает? Bachonok? Слышь, бачонок, мышь ты чё? Это чё, глянь? Знаешь, спать такой, Олег жаки, лежаки. Да-да-да. Протруси матрасы. Ну выйди в эфир. Я тебя буду снимать, ты меня Потрай. Потому что через две песни сейчас просто, через две песни, через две минуты песню будем записывать. Вася, могу для тебя текст писать? Спасибо большое. Я знаю you. Я right <laughs> тебе так, я тебя все за Я знаю know Я right тебя. Я знаю тебя. Я знаю тебя. Я знаю тебя. Я Сейчас пойди сейчас блять. А е, гора, гора, гора. Пошел? бабай Белараша, привет, привет, родные. Пинск, привет. Я, братан. ты где Ты дома? Стиль козла, смотри. Я, Что ты делаешь? Думаю, да. виски, который я решил все-таки лоббировать, он был признан, братвой. Что мне нужно делать? Ну? Не знаю, мне кажется, тебе надо... Мне кажется, тебе надо, ну, как бы, до конца ну, вносить это в культуры. А, как бы, понял? культуры, а, как бы, показывать людям, что это круто. Что культурно. Современно, да, что это, ну, может войти в историю. И, как бы... Заманить людей каким-то таким особым, особ, особой фишкой, слэгом каким-то особым. Варениской хуёй будешь? Да. Мне кажется, они, ну, они... Брат, это... можно тебе сейчас зачитаю свой новый парк? Да, давай. Давай-давай. Чен Тейпус, Блэк Лексон, Ван Кейпус, Сан-Крак Нек, Тейфонк, Нэппенис, Сан-Ванк Нейбур, Байс Рейбур, Сан-Клак Фейк, Сан-Клак Фейк, Сан-Рэп Непнес, Сан-Джан Бендерс, Сан-Лей Фейк, Сан-Брак Лохан, Мусса М.С. Вот вам мой финик-биллиант. Это плаче, слушай. Слушай, ну я не знаю, мне кажется, это хитара только что был. Вчера всю ночь я переваривал свою судьбу, я и, прочитал. И что ты переварил? Брат, ну, супчик и... Мизим, мизим, мизим. И Никакого файка, брат. Джазнетураль, какой мизим? Только джазнетураль, бля. Рыбий закатил? Брат, рыбий жиры закатил, Тебе кажется, брат, ты шатанул весь просто, который был в запасе. Сау, весь в районе. Брат, да, я хочу тебе сказать, когда увидимся лично, хочу тебе сказать, что ты просто хороший, настоящий, добрый, позитивный человек. Спасибо. И я тоже хотел сказать, что когда мы увидимся, что э, я очень рад, что мы с тобой познакомились, брат. Потому что ты на меня влияешь позитивно. Брат, Смотри, я сейчас. Смотри на тебя, я хочу развиваться. Помню. Я сейчас в Лос-Анджелесе, не, не, а не... я в Полтаве, брат. У меня сейчас поезд Полтава Житомир. Какой? Полтава Житомир. Концерт будет? Не, не, не, не, поезд. Полтава Житомир. Да. Житомир. Житомир. Брат, да, да, да. Откуда Вообще разрыв. А ты что поедешь, что? Эти прострелом? Прострел, да. Короче, я вообще всех, всем хочу сказать спасибо за новая игра. Мы обязательно сказом запишем трек. Потому что мои парты просто сейчас залетают и флексы сейчас, они сияют и взрывают. Мои да, парты сейчас да. здесь для того, чтобы я, я быть и рассказывать. Я выйти ну, на нормальный уровень. Бат, я вот тебе за это хочу спасибо сказать, что да, ты, знаешь, что, да. что ты один из немногих людей, кто меня в начале нового пути поддержал за это... Бат, я, при... я, я, я, я привезу к тебе джема из ЛЭ, ты понял, о чём наш Джема протагить все это брат прохасник про... я думаю брат все в твоих руках потому что ты самая новая школа и как бы ну твой стайл просто он подражает был понял брат, брат ты просто тигриш сейчас тигриш просто не, Львович ты просто... просто Львович в этом базаре ты Львович просто у вот нас с такой ты, гривой смело знаешь я просто не первый год в этой системе поэтому я знаю что где и как и у меня есть нюх, у меня есть нюк на Сори, ты можешь тогда после как рыбу ешь руки мыть? А ты как А Я не рыбу ел. Я просто не дома ночевал сегодня. Надеюсь, это был не карась. Это был окунь. Короче, ребята, ну ты. Поэтому. Поэтому. Смотри, Эти усы чуйки еще никогда никого не подводили. Не... Ты майку это скажи. Один. Один. Что я еще хотел сказать. Сейчас я на микроекционную наведу. И минутка кейс Хотел сказать, что давайте все вместе поддержим нового АМС в этой всей движухе. И, и и голосуйте за него, потому что мне кажется, что он лучше сегодня. Сегодня лучше, чем он, Как только выйдет его первый дебютный альбом, мы все подваримся. Потому что этот старт... У меня просто нет слов. Да, у меня даже нет слов, брат. А что на, а нам Бог войны скажет? Годовар! Можешь рассказать? Мальчик! Мальчик! мальчик, мальчик. Ну что Вань! А вот, Соня! где такие ритмы? Посмотри! Вот! Миша, как тебе скажи, как тебе, Миша? <свист> Ты Михо. можешь дать брови дострить оставить ему на затылке? <свист> Посмотри Михо, какой... Как тебе, брат? <свист> Посмотри, такой горшочек. <свист> как у меня в детстве. Вот так я оставляю. Здравствуй, концертный директор лже. <свист> <свист> <свист> вот это я фундука курнул. вообще. Почекнулся. Брай, да хейтеры колдуют, чтоб ты фиником подавился. Не колдит, а кон не путает. Это не про нас, это не про нас. Да я вижу, правильно я выучил движение? Низку. Нет, я на генг-мемберскую движуху либо так, либо вот так. Да ты шо? Да. В любом случае лучше так, G, понял? G, джиган. Подожди. Подожди, меня не зовут. Завод... Вообще, вообще, ну, вообще, ты ж тигр, брат, делай лавку тигров. На ламку тигра это все было, Поним? это старое, да. Попугайчик Попугайчики, Видишь попугайчика? Вот смотришь смотри. На туда, смотри, как я кормлю попугайчика, смотри. Мимо, брат. Вообще, вообще-то новая фишка вот так вот крутая. Что, я? Типа понял? Нас в коллективе было пятеро. Три в коллективе пять. Не, это просто две девчонки вместе. Понял, да? А? Не, вот так. Одна, вторая. Не, это чисто рогатка хрюк Рогатка хрюк Блин, <соединяющий> пушмон проклятый называется. Но... Рагат-кахрю. Рогатка кахрю Рогат Рагат-кахрю. Рагат-кахрю. рагат Хрю, Дрейписом плюсом. Трудую. Цадзую. Фу. Хатую. Ну. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. Лалу. А как это радио называется в Америке, куда они когда не приглашают людей? What up, J Clavaса? И Смотри какой. Power One of Six, это там было. Где... читают, приходят. А, uh, Fund Master Flex. Да? Нет, yeah. они сидят, типа, интервью дают, а потом читают. Не-не-не, mm -hmm. <реклама> <реклама> <реклама> они там, походу, просто. У Фанд Мастер Флекс они, по-моему, просто читают. Можно может, да тебе лежит, я хочу просто yeah. приехать yeah. или помыть туда? Вот так? Сын, а чё? Да давай, брат. Ты, ж, на. Слушай, у меня, бун, у меня в тех краях выход на любой движ есть. Тебе надо... Power 106. Power 106. 5, 106 5, I will a heat. I will gasoline. Master Flex, flex, flex Helen oh, I got, got, got, right, got, got on deck. So just at me and I'll pick that shit for you, bro. Ты на придуманном языке говоришь? Ты че охренел? Варале, варале, бру-бруц, а бэмбов. Меня зовут Бимбо. <свист> <свист> <свист> Ладно, че. Буду записываться. Я вас обнимаю. Всем хорошего настроения. Спасибо большое. Брат, до встречи. Мы ждем. До встречи, брат. До встречи. Брат. Скоро приедем. Давай. Брат.